Всем привет! Прошлую рыбалку на леща я ловил на автоподсекатель. Сегодня покажу как сделать ее меньшую версию, которая срабатывает даже на живцовой мелочи. Делать автоподсекатель буду родом из СССР, из куска жести, проволоки и пары бултов на куске жести размечаю размеры будущего автоподсекателя на бросок чертежа указан один к одному, на листочке от тетрадки в клеточку при работе с булгаркой обязательно пользуюсь защитными очками и перчатками отрезаю детали по размерам Автоподсекатель будет состоять из трех частей. Делаю я его первый раз, так что все размеры подбираю чисто на глаз. Финальный чертеж подсекателя будет в Инстаграме. Ссылка на него будет в описании. У электрода оббиваю флюс, зачищаю и на резине по центру детали выбиваю небольшую канавку. И также второй деталь Зажимаю деталь между двумя угольниками и выгибаю и тут начались проблемы, не надо было сверлить заранее отверстие, что привело к несоосности отверстий делаю деталь заново делаю загибы по 5 мм в виде ласточкиного хвоста на бруске 20 мм выровняю эту часть подсекателя Сурую часть подсекателя, загибаю сначала по а потом на листке металла 4 мм выравниваю. На первой детали отступаю 1 см и делаю пропил глубиной 5 мм. сверлом на восемь ставлю по центре и делаю прогиб до упора сверлю отверстие сверлом полтора и четыре миллиметра в канцелярском магазине купил такую прищепку, она будет крепить автоподсекатель к удилищу сверлю отверстие в торце сверла на 10 мм, пропилил небольшой паз, зажимающий шуруповер на оборот миллиметровую нержавеющую проволоку зажимаю между брусками и произвожу намотку пружины на растяжение Загибаю концы проволоки, чтобы они были на одном уровне. Размечаю отверстия для крепления, регулировки чувствительности подсекателя. Обезжирю детали, приготовлю к покраске. Нанесу белый груд на детали. Груд высох, произвежу покраску на воде. Выждал полчасика, наношу лак в несколько слоев. За крепками в 4 мм креплю эту прищепку на подсекатель. Ну и финальная сборка. Закручиваю само гайкой. пробойнику выбью два резиновых кружка в 16мм и сверлю в них отверстие То подсекатель крепится на удилище возле катушки открываю душку у катушки и немного даю слабину нить или леску завожу между резиновыми шайбами подсекатель готов к работе ребята буду рад почитать и ответить на ваши комментарии про этот подсекатель есть ли ему место на рыбалке или нет а если видео было полезным и понравилось, поддержи лайком и подпиской, чтобы не пропустить новые самоделки для рыбалки. Спасибо за просмотр. До скорых встреч.